привет мы фрилансеры довольно много времени проводим за монитором год назад после лазерной коррекции зрения я серьезно задумался над вопросом сохранения своего зрения и в этом видео я расскажу про две программы для компьютера которые помогают мне в этом вопросе так поехали И первая программа, которую я хотел бы порекомендовать, называется e Leo. Суть ее в том, что через определенные промежутки времени, который вы сами задаете в настройках, она напоминает вам делать зарядку для глаз. Все это сопровождается таким изображением леопарда, да, леопарда, и кратким пояснением, что вам нужно сделать. попрощать глазами, зажмурить, посмотреть в окно и так далее. Давайте перейдем к настройке и кратко расскажу о функционале. Так, откроем настройки. Если, например, во время трансляции я бы ее отключаю, можно ее отключить на время. Так, вот здесь вот есть возможность сдать большой перерыв. Вы сами задаете время от 20 минут, ой, от 20 минут до 2 часов и насколько будет длиться ваш перерыв. Можно задать предупреждение, которое будет появляться. Перед перерывом, например, вы работаете в фотошопе, что-нибудь дизайните, у вас появляется здесь уведомление, что скоро будет большой перерыв, и вы можете подготовить макет, не макет, а работу к тому, что скоро будет у вас отдых для глаз. И есть короткий перерыв. Давайте посмотрим, как оно все это выглядит. Короткий перерыв выглядит вот так вот. То есть появляется картинка и пояснение. Длится он несколько секунд и позволяет немножко отвлечься от работы и разомнуть ваши глаза. И есть большой перерыв. Тут такой вот появляется, затемняется полностью экран. То, что хорош работает, давай отдыхай. береги свое зрение. В обычном режиме есть возможность пропустить его. А для особых прокрастинаторов, то есть я сам, бывает, включаю этот режим. Называется он строгий. В нем вы не сможете отложить, уже не будет этой кнопки, то, что пропустить и закрыть программу можно будет только через диспетчер файлов. Но вам придется выбирать либо отдохнуть уже немножко и позаботиться о своем зрении, либо лечь, э, лечь, говорю, лечь в диспетчер файлов. Первое время, скорее всего, вы будете постоянно откладывать его, либо через, через определенное время постоянно откладывать его в программу. Но я это делать не советую, все-таки ваше зрение дороже, чем какие-то лишние минуты в работе. Я считаю так. Программа полностью бесплатная, все ссылки я оставлю в описании. Есть возможность поддержать проект. Ссылка вот на официальный сайт также будет в описании к этому видео. Так, с первым программой закончили. Давайте перейдем ко второй. Вторая программа, о которой я хотел бы сегодня рассказать, называется FLUX. Она помогает снизить усталость ваших глаз благодаря тому, что накладывают определенные фильтры. В зависимости от времени суток. Например, днем глазам приятнее работать, когда освещение монитора более холодное, а вечером теплое. Так вот, программа в зависимости от суток плавно меняет настройки вашего цветового профиля компьютера. вечером экран становится такой чуть более розоватый. Благодаря этому глаза меньше еще раз устают и вы будете лучше засыпать. Чем-то похоже на режим Night Shift на iPhone. Также есть версии этих программ для, вот, для Linux, iPhone, iPad и Android. Но пока я использую только на Windows. Несмотря на то, что программа на английском, настройки ее очень простые. Давайте я кратко расскажу о них. Вот он есть в трей иконка ее. Если вы работаете, например, вечером в графических программах в Photoshop, например, то ее можно отключить. Я, бывает, отключаю, то, что иногда мешают, вот эти вот теплые оттенки. Можно отключить до рассвета, десабл. Sunrise, либо на час. Есть настройки, сеттинги. Можно самому настроить цветовой профиль. Ну, интенсивность синих либо красных оттенков в зависимости от времени суток. Или поменять вашу локацию, нажать кнопочку Change и задать. Либо самому на поставить, либо по-латински написать название вашего города. Ну вот я из Челябинска, и мне показывает, что я нахожусь. Ну, не совсем верно определяет мое местоположение, конечно, но город, по крайней мере, определяет точно. Есть вот такое вот небольшое превью, которое показывает, как работает программа. То есть нажимаете вот на это, ну, как я понимаю, солнце, и оно вам покажет, как будет меняться цвет монитора в зависимости от времени суток. Если вы смотрите это видео вечером, например, скачаете и установите программу, и оно автоматически подстроит на теплые тона, то вам, скорее всего, сначала будет непривычно и давить на глаза, то что экран кажется темный, какой-то красный. Но я советую ставить именно днем эту программу, либо если поставить вечером, то отключить ее до рассвета. И в течение дня оттенок будет плавно меняться. И спустя время вы к ней привыкнете и реально почувствуете, что глаза меньше устают за работой перед монитором. Программа также бесплатная, все ссылки я оставлю в описании. И на этом, думаю, все. Если видео было полезно, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. И да, спасибо за активность в моем, на моих видео, за что ставите лайки, пишите ваши комменты, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до следующего.